Смотри, Ливерпуль выиграл. Что ты, блядь, снимаешь? Я тебя выебу Я фоткаю вас. Я тебе пизды все. Вадик. Ай, блядь. Пусти Нельзя мыю. Это пидор наш. Его зовут Боря. Это локатор.